Смотри, видишь? Подожди. А, не видишь? видишь? Да, вижу, вижу. А, а я вот не вижу. Монетка. Ой, а Давайте аккуратненько такое. отсоединим. Вон она, видишь? Ага. Гур, гуртик, гуртик. Итак, чпок. Опа, заблестело, заблестело. Слушай, ты верно на верном пути. Да, здесь вот рядом печка, здесь надо с вами. Вроде да. 55-й год. Пятьдесят 55 пятый год. Красавчики. Не, Мальчики, здесь... если что, шурфят вдвоем. Маленько вот тут копнуть, здесь вот печка. Здесь должна посуду пойти. Вот где-то рядом должна кухня быть. Так, ты сначала ты тоже позвонишь, да, потом я дальше копну.